Вечером сегодня красивый солнечный день, а температура воздуха прогрелась до плюс трех. Я тут памятник памятника свободы э, ничего не говорит о том, что сегодня преддверие старого Нового года. Э, возможно, кто-то в Риге его и отмечает, но на этой площади э, тут проходит выставка, посвященная баррикадам, а вернее э, времени, когда Латвия боролась за свою независимость. Я тоже участник, правда, не прямой. Я отправляла делегацию своих депутатов и людей из своего самоуправления на баррикады. И я очень рада, что Латвия получила свою независимость и развивается как одна из стран Европейского Союза. Тут как раз на площади размещена выставка, посвященная участникам баррикад. И очень интересно, что я сама участвовала в этих событиях в то время. А наша делегация из нашего самоуправления, они охраняли кабинет министров. Я хочу вспомнить и тех, кто не мог поучаствовать физически в баррикадах и не мог приехать в Ригу. Но из всех уголков Латвии сюда присылали еду, крестьянские хозяйства присылали теплые носки, обувь. Люди, которые живут в Риге, приносили кофе и чай, поддерживали тех людей, которые стояли на баррикадах и боролись за независимость нашей страны. Во время баррикад я была председателем Правленского сельского совета, и мы отправляли своих депутатов автобусами, людей из нашего э, сельского совета, отправляли в то время... Э, в Ригу на баррикады, а сами э, депутаты, у нас были круглосуточные дежурства э, в Волости э, на тот случай, если что-то случалось или нужна была какая-то помощь. Мы рады, что в Латвии время баррикад э, прошло довольно мирно, э, потому что в нашем случае потери человеческие были не такие большие. И я сейчас вас... Сведу на это место и покажу, где происходили события, и покажу памятные камни с надгробными плитами наших патриотов, кто, к сожалению, удивительные люди, которые, к сожалению, во время перестрелки погибли. На этом месте происходил обстрел. Вот это здание, которое вы там видите, здание принадлежало Министерству внутренних дел Латвии. И э, борьба между сторонниками независимости Лагрии и ОМОНовцами происходила именно вот здесь, э, на бастионной горке. Вот там бастионная горка, она разделена э, каналом рижским. Когда-то это была речушка Ридзена. Именно вот в этом месте, где стоит памятный камень, погиб э, кинорежиссер и оператор Андрес Слабин. Владимир Гаманов, который был... В то время э, старшим лейтенантом в милиции э, застрелен вот здесь в этом месте обстрел происходил вот из этого здания которое в те времена принадлежало министерству внутренних дел и вот здесь погиб э, ученик Эдейс Рикстенч э, он э, был застрелен тоже 20 января. Я стою на фоне фотографии, на которые виды участники баррикад, которые охраняли кабинет министров Латвийской СССР в то время, Одним из участников был также мой муж, Игорь Школьный, политически репрессированный, вы видите его, он там стоит рядом с флагом, с латвийским флагом. Рядом с ним также депутаты Браулинской полости. Я очень рада, что я вылезла прогуляться по улочкам Риги и могу поделиться с вами вот своими впечатлениями и получить это ощущение. Того, что баррикады, что наша борьба, наши протесты, наше участие в этих баррикадах, кто как мог. В то время люди не только выезжали на баррикады, были те, кто стояли у костров, были в Риге, охраняли главные здания нашей страны, кабинет министров, парламент. Вот тут за мной, прямо на Дорской площади, латвийское радио, отсюда проходило все вещание, люди получали информацию, что происходит в стране. 30 лет страна изменилась, и поэтому я хочу начать серию своих документальных фильмов. Наверное, начну я ее именно с видеоматериала по баррикадам по 91 году, по январю, по событиям. В то время мы совершенно не были уверены в том, что мы эту независимость получим и участвовали в разных мероприятиях, стояли на баррикадах, создавали Балтийский путь, боролись за независимость своей страны, были молодыми, были горячими, но в общем-то получили независимость и сейчас живем в Республике Латвия, наша республика парламентская, являемся членами Европейского союза. У нас валюта евро, а также мы вступили в НАТО. Я не поддерживаю войны, я абсолютный пацифист. Я хочу поздравить нас всех с тем, что мы выдержали выстояли во время баррикады, что мы получили независимость своей страны. И сейчас люди живут в республике Латвия, республика развивается, как и любая страна. По-разному люди очень часто недовольны своими правительствами, но это только потому, что люди хотят жить лучше и еще лучше, и еще лучше. Я очень рада, что я была участником этих событий. И сегодня могу вам сделать этот маленький где проходит выставка участникам баррикад, январских баррикад 1991 года.